3 октября, день окончания третьей российской конференции по медицинской химии мед. хим. России. В ее работе приняли участие более 300 ведущих российских разработчиков лекарств, специалистов по медицинской химии, ученых-исследователей и представителей фармбизнеса. Конференция прошла с участием Казанского федерального университета. И это не случайно, ведь КФУ усердно работает в направлении медицинской химии. Ректор Казанского федерального университета выступил с обращением к исследователям и партнерам конференции. Просил бы, если есть такая возможность найти направления деятельности, которые бы способствовали включению институтов Академии наук вот, и в нашу образовательную среду, и э, использовать, как мы обговаривали, тот потенциал, материальное оснащение наших лабораторий и кафедр для решения совместных задач. Следует отметить работу университета в рамках проекта «Фарма-2020». КФУ предпринимает серьезные системные усилия по созданию инновационных лекарственных средств и организации промышленного производства фармацевтических субстанций. В настоящий момент ведется успешная работа по ряду государственных контрактов в сфере разработки инновационных лекарств в рамках проекта «Фарма-2020». В ходе конференции были представлены разработки наших ученых. Они продемонстрировали потенциал медицинского сегмента казанской школы. На церемонии закрытия лучшие из заступавших были награждены дипломами. Конференция длилась 6 дней, и цель провести анализ последних исследований была выполнена. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.